Да, мы сразу не заполним точки. Ну, точки давайте мы еще будем проходить, или прямо сейчас показать. Давайте покажем тему немножко. Ну, показать просто, а потом с повторением учения так, ну, давайте по мастерству туда Значит, как мы работаем с точками? Они, осмысленно, есть три разных варианта точек. Да. Первый это просто вот акупунктурные точки. Вот Здесь, вот здесь, вот здесь. Уголок лопатки, по лопатке вот так вот идут, вот мышцы заканчиваются. Вот ромбовидная мышца вот сюда крепится и трапециевидная сюда крепится. Вот тут вот до вот сюда идут вот такой ряд точек идут лопатки потом под лопаткой точка вот в ту сторону вот малая круглая мышца видите вот большая круглая мышца под вот малой круглой мышцы между ними и вот где большая круглая мышца с э, задним пучком дельты формируют ямочку такую вот здесь точка да э, мы на них ну там они еще есть на лице на голове они, их, их много там вот в китайской терминологии их там вообще 4 ряда или 3 ряда идет 4. вот так вот Четыре, да? По меридианам идут Да, Первый, второй, да третий. по меридианам Ну, как правило, считается, да, слева и справа по четыре меридиана Первый справа, сам скажем. позвоночник А второй Сантиметр, полтора от позвоночника не пошло. Да. Ну, мы китайские не занимаемся медициной, да? Там их и для иглоукалывания используют, для всего остального Мы их просто стимулируем Шиатсу ввинтились и вывинтились Ввинтились и вывинтились также их там прижигают иногда, ставят эти, мопсы называются такие. Вот. Болевые точки. Это, соответственно, вот это одна из болевых точек. Середина трапеция. Середина трапеции. Это туда, куда ты меня жало да? Угу. Потом под трапецией, вот там, где шея соединяется, угу. точка, там я себе покажу. Вот трапеция, да? Вот она. Да, и вот шея. И вот прямо в этом ямочке, вот да. Здесь ямочки вертикально вниз, ну, это вертикально в тело. Массаж, когда ты делаешь? Uh -huh. да. Вот туда точка. Но это не триггер, это болевая это точка. Это болевая точка, да. Это вот второй тип точек, болевые. Ну, по идее, вот эти точки тоже болевые. Вот, в них мы жмем, ну они болевые в единоборствах называются, да, для нас это стимуляция нервных окончаний, нервной системы. Потому что тут идет вот нерв, да, в руку пошел нерв. тут идет где-то плавающий нерв. В них мы даем как? Мы на вдохе вдыхаем, вдох, вместе надавили на точку, держим примерно секунд 10-15 и отпускаем. Отпускаем достаточно резко, так быстро. Смысл в том, чтобы, как эффект шланга, да, поток крови накопился, накопился здесь, да, мы отпустили, он, фух, он протащил дальше и пробил вот эту вот пробку кровеносную. Теперь следующая точка – это триггерные точки, да? Триггерные точки, они, как правило, в узелках находятся. Вот ты мне когда делала плечо, да, у меня болит вроде бы здесь, но примерно через каждые там 15 сантиметров вот находится следующая точка, потом вот здесь будет точка, потом вот здесь будет точка на затылке, да? Угу. То есть причина может идти от затылка сюда, а может не от затылка, тогда в обратную сторону, тогда ищем точку вот здесь вот. Потом вот здесь вот примерно 15 сантиметров, да, потом где-нибудь вот здесь будет точка, вот у как раз на запястье шла, да, и, возможно, где-то на пальце, или вот там вот, ну, в ногу, да. То есть вот. интуитивно я правильно шла? Интуитивно, да, правильно, да. Вот мы их так можем нащупывать это когда уже индивидуальная работа идет с человеком, да, то есть э, он жалуется, например, вот и, и краба здесь вот, да видите, дергается. А причина может быть вот, примерно 20 см или 15 складываем. Причина может быть вот здесь. Вот, видишь? А отсюда откладываем вот сюда, может быть, вот тут причина, на самом деле. А отсюда откладываем сюда, вот может быть здесь причина. То есть вот смотрим все эти причины, которые влияют на реальную боль. Примерно 15 сантиметров. Выше. Примерно, ниже. да, да. 15-20 сантиметров где-то вот так вот. Ну, соответственно, если в спину идти, да, то отсюда примерно вот сюда будет точка, потом где-то вот тут точка. Потом вот сюда точка, скорее всего. Потом вот сюда точку пошла, да? Примерно, да? Ну, я как раз попадаю на эти болевые точки. Да, я попадаю на эти болевые точки, точки, да. А цепочка у нас идет по диагонали. Отсюда сюда, отсюда сюда. И там, как правило, находится еще узловые моменты, как я говорил, да, тут ромбовидно и... И да, пересекаются? Нет, не Ой, этот, трапециевидные, трапециевидные, трапециевидные, трапециевидные, да. Трапециевидные. Да, ну там еще под ними другие мышцы есть, да, вот они основные, как бы, пересекаются. Смотрим э, триггерную точку, она может быть воспалена, опять смотрим отсюда, вот отсюда идет, да, вот может быть отсюда. Как минимум две точки у нас активные, да, мы в них тогда воздействуем другим способом. Мы в них давим, вот как ты мне давила уже, это вот такой способ. Э, находим их. Они болезненные, да, и у них со всей силы. На вдохе или без Тут. Нет, тут уже все равно. О. Тут мы уже предлагаем еще, человеку человек... дышать. Он дышит и продышивает эти точки, дышит ими. С каждым выдохом боль уменьшается. Вот так, да, с каждым выдохом боль уменьшается. Если у вас не хватает, например, силы пальцев, да, то вот вы можете прицелиться и надавить локция. сюда пастыльный локтя. Да, вот вот Дыши пока, сейчас он легче Мы не ослабляем на нажатие, да? но он дышит и потихонечку ослабляет Как правило, минуты хватает примерно Максимум, это даже много да. минуты Ну, Максимум. не знаю, у меня иногда там одна, ну, да, примерно одна минута Вот, и если человек совсем зажат, да Мы проговариваем формулу вдох-выдох Во-первых, входим с ним в резонанс, дышим с ним вместе Тоже Помогаем ему и подсказываем. А теперь представь, что ты как будто бы через эту точку вдыхаешь и выдыхаешь. Как будто бы там у тебя ноздрит и оттуда насыщаешься воздухом. Выдох, вдох, выдох. Мы понимаем эту боль. Мы ее принимаем для себя. Для чего-то она нам была дана. Для чего-то нужна была. Но теперь мы от нее освобождаемся. Мы посылаем туда любовь. И отпускаем ее с миром. Ну как, прошло? Mm. Как, легче да, стало? Реально? Mm. Все, и отпускаем. Ну mm -hmm. все, и пошла кровь. Да, и как правило, да, и кровь пошла, и как правило, отпускают это зажатое место. Mm -hmm. Точно так же, ну вот, можно, например, вот, плечо ты меня смотрела, да, вот, mm -hmm. какая-то струнка натянута, вот она тут крепится, да, вместе месте крепления. И посередине ее Ну, смотрите, как, для, ну, болит где-то здесь, да. Для мозга, например, нету, смыс... нету разницы, откуда получать сигнал. От начала мышцы, от ее конца или от середины. Соответственно, у нас имеется три точки. Да? Мы можем продавить начало сухожилия, саму мышцу и место крепления, окончание сухожилия. И также вот мы дышим да, и продавливаем с дыханием, вдох-выдох и отпускаем. Точно так же вот тут, например, точка, да? Надавили мы на нее. Идем туда-сюда. вдох, выдох. Сейчас, сейчас, О -о -о. Пройдет. Сейчас, сейчас пройдет. Сейчас пройдет. Сейчас отпустите. Сейчас опустите. Если не Просто проходит... Ух, у меня нога не мела. Тогда отпускаем. Человек не готов, да. Мы не размяли ее, ничего не готовили, не будем давить на нее сейчас. Вот. И, наверное, знаете, как чувствуется, так прикольно, когда вот вы давите на точку, да, а там под ней как будто вы сопротивляется червячок такой мышцы, прям дергается, дергается, и, и, и, и, и потом так, ать, и ушла, и фух, и расслабилась, да. Как будто вы, знаете, чертика поймали за хвост, он пытается вырваться, вырваться, вырваться раз, и отпускает. Mm -hmm. <laughs> ну, вот так и интересную работу с точкой мы будем проделывать на наших тренингах у Олега Аллафа Гудвина. Я надеюсь, вы к нам придете на тренинг, запишитесь, я вас всему научу, поставим вам руки, отработаем все на практике, на живой натуре и отпускаю вас в воскресенье готовыми к понедельнику дипломированными специалистами сразу в путь, в работу, в бой, в дело. Все только практика и только в дело.